Всем Привет! Мы начинаем прямой эфир. Я прошу прощения за задержку, но у нас было много организационных вопросов. И начну, как всегда, с теории, но в этот раз я буду говорить немного совершенно об этом. Во-первых, я попрошу обратную связь. Скажите, пожалуйста, как меня видно и как меня слышно? Ну, видно меня хорошо? Я сама это вижу. Как меня слышно? Пожалуйста, напишите что-нибудь, потому что я Всем довольно привет! далеко. Ой, ой, да, меня слышно. Все, <с> я уже поняла. Мы недавно несколько дней назад ехали с Ириной. Сложно тебе показать. В общем, Ирина рядышком ехали с Ириной и, как обычно, мы говорили о психологии и, в частности, об ограничивающих убеждениях. Я когда-то делала эфир по поводу того, что убеждения бывают ограничивающие, бывают расширяющие. Есть еще ограничивающие убеждения, которые помогают и которые мешают. Которые мешают жить, и которые помогают жить. Нет, мне, мне просто нужно мой пост. Немного отмотаю назад. Есть люди, которые думают там, или считают, или работают над так называемыми своими собственными недостатками или там, плохими качествами. Смотрите, поскольку нет в этом мире ничего плохого и ничего хорошего, и только наше отношение к происходящему, есть вещи, которые вам нам мешают реализовывать свои желания, свои потребности, свою жизнь так, как мы хотим ее прожить. И то, что мешает. Причем очень интересно еще может быть, что то, что мешает вашим окружающим, вам может совершенно помогать. И поэтому тут важно научиться соблюдать вот этот баланс, не нарушать границы других людей, это должно быть экологично. То есть другие люди ну, либо принимают ваши недостатки в кавычках, да, как они считают, например, что это ваши недостатки. И э, с другой стороны, если эти с точки зрения окружающих людей ваши недостатки вам помогают двигаться по жизни или приносят удовольствие, ну окей. Ваш выбор, ваша жизнь, вы имеете полное право на это. Я думаю, какой бы пример привести, мне только один пример приходит в голову. Например, мужчина, который любит одновременно большое количество женщин. Ну, там, например, люди, для которых многоженство ⁇ это нормально. Скорее всего, что его женщинам это будет мешать. Если они рождены в культуре православной, например, на них это неприемлемо. Ну а ему это возможно, что будет очень даже помогать. Ну, то есть вот он так, так привык жить. И так ему от этого хорошо. То есть ему придется только выбирать таких женщин, которых это будет устраивать. Ну, например, ну, в общем, женщины разные бывают. Я не буду вдаваться в подробности. Не просто пример такой. Одним людям эти э, так называемые недостатки могут мешать, а кому-то могут помогать. Может быть, пример не совсем красивый, но я думаю, что просто он всем понятен. Потому что в этом мире может быть все что угодно. По поводу все что угодно мы сегодня и будем. Э, но ну, наш эфир будет посвящен именно этому. Еще одна интересная штука. Да, так вот, об ограничивающих убеждениях, которые могут помогать и которые могут мешать. И я вспомнила свою травму детства. В общем, очередной раз обсуждали то, что происходит на авторе жизни, те комментарии, которые вы пишете, мои мысли по этому поводу, и ограничивающие убеждения. И я Ири сказала такую вещь. Да, у нас мы обсуждали вопрос по поводу разных бюджетов мужчины и женщины, супругов, например. Да? Мое стойкое убеждение, что бюджеты должны быть разные. Когда женщина работает, это ей очень сильно помогает. Работает, имеет свой бюджет, имеет свои накопления. Огромное количество женщин, я знаю, живут за счет мужей, за счет мужчин. И в их представлении по-другому быть не может. Мужчина должен обеспечивать, должен, да, у меня к слову, должен тоже особое отношение. Мужчина должен обеспечивать, и, значит, женщина должна жить за счет мужа или за счет мужчины. Это их убеждение. А у меня убеждение другое. Рассчитывать можно только на себя, какие бы отношения ни были я расскажу, откуда это у меня. Когда мне было 6 лет, умер мой папа. Ему было 33 года. Он был очень перспективный, он был очень умный, он был военным моряком, он учился в Москве в Академии. И казалось, что весь мир тогда у наших ног. У нас прекрасная семья была, папа с мамой очень любили друг друга, у них все было замечательно, прекрасно и так далее. И мама ну, была обеспечена, да? и казалось, что наше будущее очень светлое и чудесное и прекрасное. И вот он умер в 33 года от инфаркта, тоже там тайно покрытая мраком. Ну, вот. И моя мама осталась сдовой в 30 лет, со мной маленькой. При этом у мамы педагогическое образование, и кем она может работать, Ну, она может работать учительницей в школе. И вот эти вот все радужные перспективы, хорошо, что тогда был Советский Союз, да, но с одной стороны, конечно, ну, в общем, и Советский Союз тогда мог ее поддержать, насколько он, ну, это было возможно в то время. И это стало для меня сильнейшей травмой, потому что были перспективы, и вдруг они исчезли. И я поняла тогда и пронесла это через всю свою жизнь что какое бы ни было каким бы ни был безоблачный сегодняшний день и какие бы ни были чудесные и прекрасные отношения рассчитывать можно только на себя нет больше ничего все что вокруг нас происходит иллюзия рассчитывать можно только на себя и все я это перенесла и своей дочери тоже привила, и она тоже ну, говорит мне об этом, что «мама, то, чему... чем я сильно прониклась с детства, это то, что женщина должна работать». ну должна да Женщина может рассчитывать только на себя, какие бы ни были отношения с мужем. Вот, вот такая вот травма. С одной стороны, это точно ограничивающее убеждение, что женщина должна сама зарабатывать. Оно ограничивающее, потому что в этом мире бывает всякому Не обязана женщина работать. Это мое личное ограничивающее убеждение. Но блин, оно мне так помогает, я вам передать не могу. Все того, чего я добилась, я добилась исключительно своими силами безусловно есть поддержка там моральная какая-то но материальной поддержки со стороны мужчин у меня не было никогда в моей жизни почему потому что во мне очень крепко сидит убеждение что рассчитывать можно только на себя мне даже в голову не придет то что можно ждать материальной помощи от мужчин так ребята я сижу сейчас в таком ракурсе не очень удобно у меня передо мной море и я сейчас даже не вижу ваши комментарии я обязательно отвечу на ваши вопросы. Наверное, я уже прямо к ним сейчас перейду. Мы будем говорить об ограничивающих убеждениях. Пост написала, да? Очень интересно у нас сегодня получится встреча, я думаю. И вот мы сейчас будем об этом говорить. Я постараюсь вложиться в час, но я уже уверена, что это будет гораздо больше. Потому что очень много очень интересных вопросов. Спасибо большое. Так. Ир, а у тебя можно тут поставить комментарии сначала новые, а потом так, так уже. Сейчас не подготовлю. Ты ж гаджетов? Я ж параллельно провожу эфир в Facebook и в Instagram. Так, в Фейсбуке есть у меня вопросы? Ой, Ира, я что-то сделаю, но уже. Я нажала. К -к -к -к. Они, Они не в, хронологическом в хронологическом порядке. Да. Хронологическом, Хорошо. Все. Самые верхние, самые ранние. У меня калькуляторы погода. Сделай, пожалуйста, что-нибудь. Sí. Я хотела посмотреть, если вопросы. Ладно, иди. Начну тогда снизу. что я сильно нажала, да? Нет, не, ничего, все нормально. Сейчас все... Вот. Нет, спасибо. Видите? Длин. Все. Так, я хочу друзья. просто вот мышку да, вот сюда, чтобы снять, вот, и... вот так, двумя ага. пальчиками возишь туда-сюда. Хорошо. Не буду я Фейсбук трогать. Пишите мне в Инстаграм. Так, я буду сразу зачитывать вопросы и отвечать на них походу. И будет победитель сегодня, как обычно. Так, вот начну с... просто чтобы не пропустить, буду зачитывать все подряд. Вопрос созрел. Все мы люди и совершаем ошибки. Я, если где-то не сдержалась, могу извиниться перед дочерью. Но воспитание годами навязано, очень тяжело выходит из подсознания. В чем вопрос? В чем заключается вопрос, Елена? Да, когда есть ошибки, извиняться перед своими детьми, это важно. Когда вы осознаете ошибку, этим вы сами показываете детям, что признавать свои ошибки — это нормально. «Хотелось бы просто жить и помогать своим деткам». Прекрасно! Живите и помогайте! Есть одно такое... одна такая психологическая шутка, что для того, чтобы быть счастливым, вернее, для того, чтобы жить и радоваться, необходимо всего лишь два условия. Первое условие — это жить и второе условие это радоваться. Собственно, вот и все. Хотите жить и помогать, окей, живите и помогайте. Так, сын спортсмена, ему так легко все дается, ведь считается, чтобы достичь результата в спорте, надо тренироваться и тренироваться, в том числе и трудные упражнения. Это ограни ограничение. Да, совершенно верно, и я буду об этом о спорте тоже буду говорить. Так. Расскажите про гаджеты, компьютерные игры и как не допустить зависимости у детей интернета. Я могу только взять это как основу для какого-то другого эфира. Сейчас у нас тема ограничивающих убеждения». пордон. Дай, пожалуйста, эффективную технику по проработке ограничивающих убеждений. Дам наверняка что-то сегодня вам. Так, писать об этом можно бесконечно, особенно родители должны помнить об этом и говорить только хорошее. Слово матери высшее патриарха. Как мама скажет, так и будет. Всем счастья. Да, разделяю, поддерживаю на сто процентов. Может, есть какие-то азы, прям с самого рождения. Азы чего? Да, дети рождаются авторами жизни. И я уже у нас готов марафон. Автор жизни дети, он будет называться по-другому. Ключ к своему ребенку, по-моему, так он будет называться. Я его написала в соавторстве с прекрасным детским психологом. Ее зовут Дарья Алпатова. Он уже готов. Когда он выйдет, не знаю. Это черновик, он написан, перечитан, обработан, осталось надиктовать. Это черновик, это пилот. Пилот, да, пардон, не черновик, пилот готов. В общем, осталось выпустить. Так, испытываю такие же чувства на родительском собрании. Да, напомню, что это был пост про родительское собрание. Я Пришла с родительского собрания и сразу его написала. Еще раз подчеркну, учительница у нас просто чудеснейшая, она классная. И то, что из ее уст вот это вот вышла фраза того, что речь шла о подарках вообще. Я, возможно, несколько слухавила и дописала в посте. Речь шла о подарках. Она говорит, что «Дорогие родители, не задаривайте своих детей, не нужно им каждый день что-то покупать, потому что дети должны понимать, что подарки ну, надо их заслужить, и чтобы не было вот этого перегиба, да? слишком не залюбливайте своих детей. Все равно у меня на это есть свой определенный взгляд. Раз уже я об этом заговорила, я прямо сейчас расскажу. Авторство этой методики, этой штуки, Лены Блиновской, она придумала очень классную штуку, которой я сейчас тоже пользуюсь. Она своим детям покупает подарки 15 числа каждого месяца. Дети знают, что 15 числа каждого месяца они пойдут в магазин и они могут там купить все, что они захотят. В течение этого месяца они ходят, они выбирают, им это все очень нравится. Их подарки осмыслены, они их хотят, они знают, что нужно чуть-чуть подождать, они знают, что они это точно получат, но надо только чуть-чуть подождать. Это просто потрясающий лайфхак. Лена, большущая, молодец в этом вопросе. Я Поддерживаю на миллион процентов. Я сейчас этим пользуюсь, но единственное, что у нас подарки не каждое 15 число, а каждую субботу. Ну, вот так. Посмотрим, может быть, со временем мы сделаем это действительно пореже. Может быть, раз в две недели или раз в месяц. Вот. Что это дает ребенку? Это дает ребенку уверенность в том, что он это получит. Это возможно. В этом мире возможно все. Ну, да, окей, иногда Вселенная отводит какое-то время на исполнение наших желаний. То есть не вот так, а ну вот так исполняются наши желания. Окей. То есть я, я за это. Так, об еще, наверное, немножко расскажу. Так. Я тоже воспитывалась в таком ключе. Я думаю, что это привет из СССР, когда была идеология пахивая от забора и до ужина. И будет тебе счастье, цитата моей мамы. А вдруг все подумают, что у нас есть деньги? Да, это это капец. Приглашаю тех, кто боится подумать, тех, кто боится, что о них подумают, что у вас есть деньги. Я вас искренне приглашаю на марафон, который мы проводим совместно с Леной Блиновской. Расширение финансового сознания. И я написала продолжение этого марафона. Это финансовый ключ. Это вторая часть этого марафона. Там чистая психология и даже немного эзотерика, хоть я и далека от этих вещей. Но там очень крутая психология. Да. Идеология Советского Союза для того, чтобы все были равны, для того, чтобы люди работали и так далее и тому подобное. Вот. Это, к сожалению, так. Очень это впитано в нас. И вытравить это нужно ни одно поколение, ни два, не три. Но мы в очень классное время живем, когда огромное количество людей работают над собой. Это вот, это супер не считаю так очень интересная тема я согласна со всем сказанным но школьная программа во всяком случае в беларуси подозреваю что вы не дальше нас ушли рассчитана на то чтобы дети пахали и при этом изучали много лишнего абсолютно ненужного и неприменимого в жизни И если не работать усердно то ребенок не будет успевать и будет плохо учиться в плане отметок как добиться результата в школе? Просто, легко и с удовольствием, здесь тяжело работать, как сказала учительница». Отличный вопрос! Ир, запомни, что ли, а? Потому что это претендент, претендент на Мила Бобровская, претендент на Трис. Смотрите, я-то уже выучила дочь, и мне уже есть с чем сравнивать. Знаете, одно дело, если бы у меня был один шестилетний ребенок, и я бы могла там разглагольствовать и рассуждать на эту тему, и, конечно, мне бы тогда можно было сказать, ой, Аня, вот давай посмотрим через 20 лет. Моей дочери 28 лет, она закончила школу, и я уже могу, отматывая назад, смотря назад, утверждать. Я <coughs> расскажу вам историю. Она, когда пошла в первый класс, так получилось, что она попала во французскую школу, школу с углубленным изучением французского языка. Это произошло не специально. Я никогда не подбирала детям какие-то супер там элитные школы. Я никогда об этом не думала. Просто по месту прописки мы жили недалеко. Тем не менее, она сдавала вступительный ну, тест. Это не экзамен, конечно, не тест. Сдала его хорошо и попала в эту школу. В первом классе я ходила на курсы французского языка. Когда Настя научилась в первом классе, я ходила на курсы французского языка, чтобы ей помогать во французском языке. Я занималась месяца, наверное, три. И я добилась результата такого, что во-первых, я вывески в магазинах, которые написаны на французском языке, я начала читать и я начала понимать, что там написано. Это были такие очень необычные, очень интересные ощущения. И я где-то ну, через это время я уже могла рассказать о своей семье, о том, чем я занимаюсь, о собаке, там, о дочери и так далее и тому подобное. Это тоже было очень приятно. И в то же время я совершенно четко поняла, что моя дочь сильно обскакала меня по французскому языку. То есть она понимала, знала, говорила гораздо больше, чем я в первом классе. И что я сделала в этом случае? Забила. Я перестала проверять ее уроки, французский язык. Ну, там где-то когда-то была у нас борьба с математикой там, да? Но я не лезла больше в ее домашние задания. Я могла спросить у неё, как дела, но я перестала лезть в ее домашние задания. Что в итоге? Что по итогу? Она поступила на бюджет в университет, на факультет психологии. Закончила университет. Сейчас она очень успешный психолог. Она работает психологом в Германии, в лицее. Я считаю, что для девочки из Украины, из простой семьи, без каких-либо продвижений особых обучений... Да, то есть ее никто не толкал в спину. Все то, что она добилась, она добилась сама. Вот я считаю, что это очень крутое достижение. Она большущая молодец. И я здесь совершенно ни при чем. Я два раза прыгала до потолка. Реально я прыгала и орала. Первое это когда она мне позвонила и сказала: "Мамочка, я на бюджете". И я прыгала до потолка. Это блин очень круто. Меня, кстати, спрашивали, «Аня, сколько ты дала за бюджет? И «Ну, сколько? И вот второй раз, когда она мне сказала, что мама подтвердили, что я психолог, а не девочка иммигрант. И, кстати, они не иммигранты, они с мужем уехали по рабочей визе. Они работают в Германии, они не уехали. Они не уехали, они работают. И вот второй раз, да, тогда подтвердили, что она психолог. Конечно же, благодарю наш детский государственный университет имени Мечникова, что он его дипломы котируются за границей. Это круто, это здорово, это супер. Но вот тоже, знаете, какая-то авторская позиция. Могло же быть по-разному, она же могла там поступить в другое учебное заведение, где есть факультет психологии. И так далее, и так далее, и так далее. Очень много нюансов, которые нашу жизнь формирует. У меня есть еще что сказать, но я помню, что это будет частью ответа на вопрос. Да, так вот, про усердно работать и отметки. Смотрите, я за то, чтобы ребенку было интересно. Если ему не интересен какой-то предмет, значит, найдите ему учителя, который будет заниматься с ним дополнительно, и который привьет ему эту любовь и этот интерес. Я очень помню, что к нам в школу, я не, не, не любила химию, у нас была такая неинтересная, как скучная учительница, не любила химию. И потом к нам пришла молодая после университета, новая учительница, там, в каком-то восьмом, по-моему, классе. И она на такой степени была интересным человеком. Она была веселая, у нее было такое классное чувство юмора. Очень интересны были ее уроки. И я полюбила химию. Ну, я влюбилась в учительницу и параллельно химию полюбила. Вот как-то так это должно быть. Нанимайте учителей таких, которые будут нравиться вашим детям. не Нехорошего учителя, который привьет знания. Это должно быть вторым пунктом. Сначала должен быть человек, в которого ребенок влюбится и полюбит предмет. Тогда ему самому захочется узнавать больше, учить больше, получать больше. А, ну и по поводу вот что делать, как жить со школой. Слушайте, мы живем в такое время, когда уже доступ а, вот этого home school» совершенно доступно, можно учиться. Домашнее обучение. Домашнее обучение, да, можно учиться удаленно. Да. Это сейчас доступно всем. У Ирины дети учатся удаленно. Я думаю, что мой Мартин тоже будет когда-то учиться так. Ну пока, пока мы уходим в школу, пока ему Интересные эти дети. Он очень хотел быть школьником. Окей, пусть, пусть поиграется в школу. Так, убеждение, что за все надо платить. Даже за любовь. Даже за любовь вопросительный знак. Ну, смотрите, если. Я не понимаю, в чем вопрос заключается. Если это ваш. Если у вас есть такое убеждение, которое вы хотите проработать, я приглашаю вас на автор жизни мы прорабатываем убеждения так с работаю над собой в том числе за своими негативными убеждениями но вот как помочь своим родным ребенок это чистый лист а как быть со взрослыми людьми мама например которая не пойдет на марафоны отличный вопрос слушайте меня там задали в комментариях и прокомментировали, написали, что «только не говорите, что собственным примером». «Скажу! Собственным примером!» Но нету другого способа, пардон. Но как вы будете сидеть и теоретизировать и ждать, что от этого изменятся люди? Да, ну приблизительно никак. Вот, Поэтому, поэтому вот. Первое — это собственный пример. И второе — слушайте, оставьте родных в покое. Пусть живут так, как они хотят. Это их жизнь, они имеют полное право прожить ее так, как они считают нужным. Они хотят прожить ее, страдая, мучаясь и там, ну как-то так. На ваш взгляд неправильно, но это ваш взгляд на их жизнь. Оставьте их в покое, пусть они живут так, как они хотят. Так, дальше. Тема супер, много про нее написано, но я так и не нашла эффективную практику для трансформации негативных убеждений. Мое родовое деньги зло и продыхивала, и переписывала на позитив, и читала утром и вечером 21 день и искала новые примеры вокруг, оно все не хочет уходить. Как окончательно убедиться от самых глубинных навязчивых убеждений. Ира тоже мила Шипицына. Это тоже прецедентно лучший вопрос. Мила, это не убеждение не хочет уходить, это ж ваше убеждение, это вы не хотите его отпускать. В этом кроется, собственно, ответ. У вас есть какая-то, как это называется, скрытая выгода, по какой причине вы не хотите трансформировать это убеждение? То есть ваш ум, вместо того, чтобы цепляться за то, что деньги это круто и классно, цепляется за то, что деньги это зло, и не отпускает. То есть он постоянно находит, убеждает себя. убеждает. Ну что такое убеждение? Убеждение это повторение примеров, которые впечатываются в нашу память. То есть, если вы будете обращать внимание на примеры, что деньги – это добро, при помощи денег можно и организовать благотворительные какие-то акции, и помогать другим людям. Чем богаче вы будете, чем больше на вас будет работать людей, чем больше у вас будет персонала, тем большим количеством людей вы сможете помогать. Вы можете платить им крутые зарплаты, они будут счастливы, вы можете улучшить их жизнь и так далее. То есть вы при помощи денег можете творить огромное количество добра, но ваш ум цепляется за какие-то другие вещи, что деньги это зло. Но где зло, в чем зло? Даже не хочу об этом говорить. Деньги это большущее добро, большущая опора и помощь нам для нашей жизни. Читала как-то один пост человека, который написал, что раньше я был богатый и там был несчастный. А сейчас вот я бедный, и мне так жизнь удалась. Ну, просто это выдумка и.. Я вот не поверила ни одному его слову. Потому что ну, другое дело, если эти деньги добывались им какой-то сумасшедший, сумасшедшим каким-то трудом, надрывом, тогда это возможно, конечно. А если работаешь, зарабатываешь легко, с удовольствием, вот тут самое главное слово с удовольствием, тогда все получится. Так. так вот, Милана, поищите скрытую выгоду в том, что вы получаете от того, что убеждены, что деньги зло. Я могу тут только пофантазировать, да, могу поугадывать. Это не обязательно будет так, но подумайте над этим. Возможно, пока вы так думаете, вам не нужно напрягаться, не нужно искать возможности заработка. Всегда можно списать свое бедственное положение. У меня вот такое вот убеждение, я ничего не могу с этим сделать, поэтому у меня денег не столько, сколько я хочу. Вот, вот как-то так. Потому что, ну, потому что, возможно, у вас сидит другое убеждение, которое крепче, чем это что для того, чтобы заработать там, ту сумму, которую вы хотите, необходимо вкалывать. В... В общем, другое слово не хочу говорить, но, возможно, у вас есть такое убеждение. Так, учителя на эфир. Вот, несколько было таких реплик, что учителя надо пригласить на эфир. Я повторюсь, учитель офигеть, какая классная. Ну просто... Супер. Я ее очень. Она мне очень нравится, и она очень много хорошего делает детям. И почему не надо ее на эфир? Потому что, как говорит моя дочь, которая детский психолог, она на такие вещи говорит, мама, социальная прививка. Вот и я вам тоже говорю. Дорогие мои, социальная прививка нашим детям жить в этом мире и нашим детям сталкиваться с чужими ограничивающими убеждениями. Не вопрос. Пусть учитель ему говорит, что бывает так. Я ему своей, своим примером буду говорить, что бывает совершенно по-другому. Бывает так. У него есть папа, у него есть еще бабушки и дедушки, у которых тоже есть мнение на этот счет и которые говорят, Бывает так, окей. Okay. Я за то, чтобы демонстрировать и показывать ребенку, что да, бывает по всякому. А как будет у тебя, решать только тебе. Для кого-то игрушки и вообще благо, как это, я считала как в детстве, клянусь. Я верила, что это словосочетание материальное блага» — Это ругательное слово. Ну, то есть вот да, Ира сейчас рот открыла. <свят> Надо было видеть её лицо. Клянусь. Я считала классно, наверное, до пятого, что словосочетание материальное блага». И когда мы по истории учили там Карла Маркса и вот это вот все, что человек работает ради материальных благ, мне я покрывалась холодным потом. И, боже мой, это же так стыдно, это же такой капец и такой ужас странно, да, почему я прошла через самое дно. А, так вот, для кого-то материальные блага достаются потом кровью тяжелым физическим трудом и потерей здоровья, да, и за все нужно платить. Стоит только изменить свои убеждения, стоит только разрешить в свою жизнь прийти материальным благом легко, с удовольствием, красиво. И, и все будет. Наша жизнь соткана из ограничивающих убеждений. Поэтому не надо никого грузить своими знаниями. И опять-таки, я же не претендую на истину во всех инстанциях. Я тоже могу ошибаться. Вы тоже можете мне.. Я говорю всегда, не верьте мне, проверяйте то, что я говорю. Эмпирическим путем погружайтесь, делайте те упражнения, о которых я говорю убеждайте что это работает и меняйте свою жизнь перестраивайтесь сами так ограничивающие убеждения это большой частью наследия совка. у молодых людей 25 лет и младших в таком объеме их уже не наблюдается да но вся жизнь наша сотка из убеждений. ограничивающие расширяющие еще раз повторюсь что Ограничивающие убеждения могут быть помогающими и мешающими. Нету в жизни хорошего или плохого. Как разрешить прийти материальным благом, чтобы не кровью и потом. Ну так берете и разрешаете. Меняйте свои убеждения. Мне кажется, самое грустное, что могло быть со мной, это верить тому, что мне говорили, что все предрешено судьба. Я вас поздравляю с осознанием ситуации, ну, все меняется. Поэтому поздравляю вас за это открытие. Так. Тоже учу своих детей делать все с удовольствием и легко, а эти установки учителей меня иногда прям выводят из себя. Не надо так реагировать, не надо выводиться из себя. Зачем выходить из себя? Окей? Разных... Есть разные люди с разными убеждениями. Они имеют полное право на такое мнение мы их уважаем за их мнение. У меня вообще в авторе жизни там отдельный целый эфир по поводу уважения, уважения чужого мнения, уважения других людей. Как только вы научитесь уважать абсолютно всех, абсолютно за все, ваша жизнь кардинально изменится. И главное, что и материальное положение в том числе. Первое, что начинает выравниваться, изменяться, это материальное положение тогда, когда вы... Начинайте уважать абсолютно всех людей, которые вас окружают. Феномен. Как это работает, я рассказываю во второй части автора жизни. Так есть такое интуитивное ощущение, что мои дети перенимают мое отношение к разным вещам. Например, если скажу эмоционально, ох, и дурацкое задание тебе задали, ребенок так и выполняет его, находя кучу трудностей. И я не могу, кто это придумал в таком духе. Или же, ух ты, какой интересный пример, и сегодня нужно решить. Сразу блеск в глазах предчувствие интересной работы, мотивации. Как это работает, расскажите, пожалуйста. Я уже говорила. Ну да, это именно так и работает. Вызывайте интерес, тогда детям захочется сделать чуточку больше, чем они способны. А если вы их заряжаете на то, что ну блин, не хочется, как-то не хочется в этом макаться, конечно. Отлынуть от работы, это самое, самое приятное самое... Хороший вопрос еще один. <coughs> еще один претендент. В спорте там же ничего не добьешься, пока не пройдешь путь многолетних тренировок, и они не всегда легкие. Еще где-то было высказывание про спорт. <coughs> Ир. Марина 5005. Смотрите, я за то, чтобы все приносило радость жизни. Приведу вам к примеру, опять свою дочь. Она, когда была маленькая, она очень хорошо рисовала. Она и сейчас рисует очень хорошо. То есть у нее явно были способности художественные. Я ей отдала в художественную школу. Она какое-то время туда походила, и потом, в какой-то из дней, она мне сказала: Я больше туда не пойду. Я не хочу. Окей, не хочешь, значит, не пойдешь. Мне звонил учитель по рисованию и говорил: вы не понимаете, вашей дочери талант ей надо рисовать, она будет известной художницей. И вот, и вот. Сейчас одну секунду, Ир, мы с Ниной договорились, что я просто заеду к ней там, где она будет и все. Это французский аж. Ну Напиши, что мы к нее займем. Извините. <смех> Решаем работу Это... по ходу. И, возможно, если бы я ее настояла, если бы я настояла, я бы водила ее за руку. Возможно, моя бы дочь стала бы известным художником. Но я этого не сделала. И я считаю, что я правильно сделала, что я этого не сделала. Она совершенно сама добилась успеха в жизни. Вы понимаете, я... мне не нужно теперь говорить, вот я для тебя, вот я из тебя сделала художницу, да, нифига. Она сама стала классным, востребованным, реализованным психологом. Это полностью ее заслуга. Точно так же это касается всего другого, где необходим упорный труд. Музыка, спорт. Я, кстати, занималась музыкой в детстве. Я играла на фортепиано. Я играла на скрипке. В итоге я сама научилась играть на гитаре. Я могу с сакомпани... короче, я могу играть на гитаре. Я немного умею играть на фортепиано. Я могу там пару песенок сыграть на скрипке. Вот, но ничем это не закончилось. Я занималась много лет. Это не приносило мне никакого удовольствия. Точно так же и спорт. Если вы претесь от этого, если вам нравится, вы или ваш ребенок, если ему нравится, и он хочет этим заниматься, окей, пусть он этим занимается, и пусть он ходит на тренировки, и тогда да, и боль, и так далее, это все через все это проходишь. Но это то, что приносит удовольствие. Окей? Но из-под палки, мне кажется, никогда человек не получит максимального результата, ну не получит. Так, Дальше. «У меня ограничивающее убеждение, что деньги легко не заработать. Нужно много трудиться». Об этом говорили. «Мой муж тоже самое. Дочерь наша, Миша. Это я против. Ну, договаривайтесь с мужем». Или, опять-таки, папа имеет право на такое мнение. Окей? Мамы другое мнение. Мама живет трошки по-другому. Так. «Многие же люди не знают и не понимают, что живут с ограничивающим убеждением. Более того, они отстаивают, навязывают их убеждены». Это тоже. Белицкая Елена, тоже прецедент на классный вопрос. «Они отстаивают, навязывают и их убеждены в своей правоте». Например, с учительницей. Вопрос. «Как распознать, что убеждения ограничивающие, если для него маркеры?» Хороший вопрос? Отличный. Маркеры какие? Задайте себе вопрос. «Мне это убеждение поможет в жизни, или «Оно меня ограничит». Если оно ограничит ваши возможности, значит, это ограничивающее убеждение. Если это убеждение вам поможет достигнуть того, чего вы хотите, значит, берите его. Вот и все. По поводу того, что многие люди живут с ограничивающими убеждениями даже не знают об этом и убеждены в своей правоте, да, приглашаю вас на марафон «Автор жизни». Во-первых, очень многие люди не распознают то, что они проживают жизнь жертвы. На бесплатных занятиях можно пройти тест, и вы поймете, где у вас, скажем так, провал или слепое пятно. И менять жизнь на этом уровне, в этом ключе. И на авторе жизни тоже вы сможете научиться распознавать вот эти вот жертвенную позицию и авторское поведение. И ограничивающее убеждение, вообще все сразу. Сто процентов как тут быть? Когда твоего мужа воспитывали в ежовых рукавицах, что все дается через труд и усердный труд, что нужно заслужить и уже потом может быть. При этом он успешный спортсмен, и это то самое ограничивающее воспитание, по его мнению, и дало результат тем самым сейчас, не всегда, конечно, это воспитание перекладывается на наших детей как «быть и где истинно, дать и не избаловать, воспитать не инфантильного, а счастливого, порядочного человека где-то грани. Хороший вопрос тоже. Ну, Я отчасти на него ответила. Безусловно, родители могут влиять, и вот эти вот ежовые рукавицы имеют место быть. И бывает, что дети благодарны родителям за это. Но мы не знаем, как бы жизнь сложилась, если бы ребенок шел за своим сердцем, за своим призванием. Ну, я вижу огромное количество успешных бизнесменов, спортсменов, бухгалтеров, которые приходят ко мне на личные консультации для того, чтобы стать счастливым теперь наконец-то. При этом он говорит, у меня многомиллионный бизнес. У меня тысячи человек на меня работают. Где счастье? Где взять счастье? Я всю жизнь делаю, через... переступаю через себя. У меня столько денег, что я могу купить весь мир, а... но я несчастен в том, чем я занимаюсь. Начинаем все сначала, начинаем жизнь проживать сначала. Не нужно ничего бояться, жизнь можно начать сначала проживать в любом возрасте, в 50 лет. И в 60 лет, и в 70, и в восемьдесят, и есть такие люди, которые начинают свой бизнес или начинают учиться чему-то новому и в 90 такие случаи есть молодцы, крутые. Но чем раньше начнешь проживать свою жизнь, тем, счастливее просто вы будете. Так, как детям прививать легкость, если у нас папа старой военной закалки? Работать, работать, работать. Например, у нас частный дом, много, конечно, работы в огороде, плюс хозяйство. Жить в этом доме и завести хозяйство был наш осознанный выбор. Мы могли бы жить в квартире, но захотели с мужем именно дом. Поэтому, я считаю, неправильно держать детей вечным «нарви травы, накорми того и того». То есть помощь, конечно, должна присутствовать, на в игровой форме, чтобы никого не напрягало. Недостаточно порядка в комнате вымытой посуды. Но вот муж считает, что никаких гуляк, пока дома есть дела». Слушайте, но дети ж не виноваты, что вы выбрали такой образ жизни. В игровой форме помощь, да, уважение, это все безусловно, надо прививать. Помогайте вы детям, помогайте вы мужу. Муж пусть помогает вам. И дети тогда будут копировать ваше поведение. Давай папе поможем. Давайте маме поможем. Это все должно быть вовлечение, а никак не заставляние. Вот. Недавно вытащила у себя такую установку, ведь столько лет с ней жила. Да, бывает. Иди учись на бухгалтера, это про меня так все и было. Сейчас переучиваюсь на автора жизни Анны. Белицкая Елена. Лена. Лена, вот да. У меня такие ваши откровения, когда вы об этом пишете, прямо вызывают, знаете, ком в горле стоит и слезы наворачиваются, потому что ну, потому что я желаю вам начать жить своей жизнью. Так. Я переписала много своих ограничивающих убеждений на новые, но так и не рассталась со старыми. И мало того замечаю их, когда детям даю какие-либо наставления. Как же сделать так, чтобы заработали новые убеждения, которые я хочу? Ольга, значит, еще раз, покопаться в твоей скрытой выгоде, почему не переписывается на другое, детям только своим собственным примером меня здравствуйте! Проходила марафон желаний и финансовое сознание. В голове все перевернулось. Мыслить стало иначе. Обожаю себя новую. Очень благодарна вам с Леной. Но родные считают, что я умом тронулась. Изменением рада, но все тянут обратно к прежней. Как противостоять?» Тоже хороший вопрос. Ленусик, 23. У меня есть любимая Штука теория, которая называется эффект банки соленых огурцов и эффект гнилого апельсина. Солеными огурцами так: если в банку с солеными огурцами положить один пресный огурец свежий, то через некоторое время он просолится. И гнилой апельсин: если один гнилой апельсин положить в вазу со свежими апельсинами, со спелыми хорошими. То через некоторое время эти спелые апельсины станут тоже гнилыми, они быстро испортятся. Это про наше окружение, про влияние нашего окружения. Для того, чтобы стать богатым, успешным, счастливым, окружайте себя богатыми, успешными счастливыми людьми, прислушивайтесь к их мнению, берите с них пример, учитесь у них. Знакомьтесь, тусуйтесь, общайтесь, входите в их компанию, будьте ближе к ним. С апельсинами. Если в хорошую, классную компанию придет человек и начнет рассказывать, как все плохо, ныть, он будет вам вас тянуть вниз. Поэтому родственники, которые тянут, тянут вниз, конечно же от родственников не избавиться, но можно, если вы с ними не живете в одной квартире, можно ограничить с ними общение. Говорите с ними о хорошем, просите говорить с вами о хорошем. Ну, меняйте свое окружение, а больше проводите время с успешными людьми. Ну вот как-то так. Умом тронулась. Ну, не обращайте внимания. Все мы немножко тронутые умом. Вообще, я считаю, что психически здоровых людей нет. <coughs> Есть мэм хороший. Сегодня день психического здоровья. Смотрю нас на свое окружение. Вижу, что. Поздравлять особо некого и, в общем, не мой день. Как-то так. Так. Ом Хармонии написала о том, что все получится. И что учитель сказал, что ты бездарность, и тебе только дворником работать с такой учебой и так далее. Это ужасно. Менять учителей расстрелять». Это шутка. Так. «Самое грустное — это замечать такие убеждения у близких людей. Звонит любимая свекровь, поздравить меня с днем рождения желает, чтобы исполнилось одно самое заветное желание». Говорю «А можно несколько?» — нет! Сразу несколько не бывает. И вот эти вот хорошего помаленьку и только трудом, только долго, и за все надо платить, как быть, Ань, когда видишь, как установки близких людей влияют на их жизнь? Их жизнь, их правила! Пусть будут они нам здоровые, пусть живут так, как они хотят. Ваша жизнь, ваши правила. Возьмите себе лозунгом «Моя жизнь, мои правила». Так, «Стараюсь верить, что они могут меняться мягко и легко, хотя некоторые железобетонные, конечно». Вот, Наденька, «Не стараюсь, а меняю». Некоторые железобетонные, но мы найдем средства их растворить. Молодец. Так. Я вот тоже затрудняюсь сказать, как лучше научить делать уроки, если не объяснять важность учебы и не заставлять, то мой сын будет летать в облаках. Как правильно мотивировать на учебу? <coughs> Повторюсь. Интерес. Вызывать интерес. Сейчас очень много возможностей учить уроки интересно в интернете огромное количество как это цифровых уроков которые преподаются через игру через интересные жизненные примеры и так далее поэтому вот как-то так у меня мое ограничивающее убеждение то что через палку человек ну он не сможет полностью отдаваться тому что он делает но блин когда меня заставляет но ну, ну нельзя испытать удовольствие от этого а когда у тебя просыпается интерес когда тебе хочется Хочется про это больше знать. Это же такое удовольствие. Развиваться в этом. У меня дочка три года, пока еще с финансами не всегда гладко. Приходим в магазин, она просит то одно купить, то другое. Я понимаю, что когда есть возможность, я покупаю. Но когда нет, я говорю что-либо одно выбирай. Либо в другой раз. Вопрос, как объяснить ребенку лучше всего. Или все-таки ну, купить но уйти в долг. Не надо купить, покупать в долг. Вот. Но по поводу детей и вот этих вот покупок. Скажите, что сегодня мы это не планируем, мы это возьмем в следующий раз. Я вот. там хорошо, я запомнила. Ну и опять-таки вот эта вот штука, лайфхак. Лена Глиновской покупать там подарок 15 числа это очень классно Три года уже вполне нормальный возраст. так верьте в жизни все в жизни волшебно чудеса там где в них верят да минимум так. есть моменты когда мой ребенок понимает что она поступает несправедливо речь об учителе Например, тянет руку, отвечает, она не спрашивает. Я предложила своей не тянуть, а сидеть тихо и делать вид, что не знаю, чтобы она вызвала. Учитель не вызвала, наоборот, слух сделал резюме. Милана, я так понимаю, ты не выучила, раз сидишь, молчишь, два. На этом мои подсказки закончились. Идти, говорите, доказывайте. Взрослого будет свои правда. Даже когда, очевидно, учитель не признается. И даже наоборот, если я откажусь права, мать никто не отменял. Месть никто не отменял. Лалифи 74. Смотри, какая интересная история. Это же манипуляция. То есть вы с Миланой придумывали, как манипулировать учителем, чтобы что-то произошло. Пусть, слушайте, идите за своим сердцем, а? Пусть она, если она знает, пусть она тянет руку и действует ну, так, как она хочет. Учитель, конечно, не права за то, что она за свои догадки поставила двойку, но это какая-то вообще на голову не налазит ситуация. Я бы, конечно, возмутилась, пошла бы к директору. Не с учителем выяснять отношения, а сразу выясняйте с теми, кто выше. Вот. Но будьте честными с собой! Будьте честными, тогда мир будет честным с вами! Вы захотели проманипулировать учителем, тут же получили обратку. Ну Вот как-то так. Будьте внимательны со своими. Так, тут еще ответы. Я сейчас почитаю. М -м -м. «Моей дочери наблюдаю убеждения. Хорошо это только тогда, когда оценят окружающие. там с этим убеждением. На. Работайте». Так. Оценки играют не последнюю роль. Безусловно, у нас дурацкая система выставления оценок, когда это делается демонстративно. Я знаю за границей в Финляндии, Швейцарии, где-то в Америке. Оценку знают только ученик и учитель. Не всегда даже родители, если ученик в взрослом возрасте. Это когда сравниваешь себя с самим собой. А вот это вот демонстративное, ты хороший, ты плохой, тебе двойка, тебе пятерка, это все ужасно. Вот. И.. Всегда круто сказать поддержать своего ребенка в том плане что видишь какой- ты молодец сегодня у тебя был гораздо лучше чем вчера значит завтра будет еще лучше чем сегодня так вы показываете веру своего ребенка и поддерживаете и у него появляется стиль так и еще вернусь лалифи 74. Если у вас ну, не один ребенок, да, и вот эта вот зацикленность на оценках 54 4, значит это у вас все-таки в первую очередь это в семье. Поработать над этим. Как помочь ребенку не слушать учительниц? Ну, или таких учителей? Никак. Призывайте ребенка к тому, чтобы он слушал взрослых, слушал учителей приучать их критически мыслить. Я вам расскажу сейчас классную историю фейсбучную. Фейсбук вам сейчас будет интересно. Сейчас ходит, я даже пост написала по этому поводу. Значит, сейчас ходит такое в фейсбуке: "Бла-бла-бла, у меня там тысяча друзей или у меня пять тысяч друзей, но мои посты читают только 25, пять". Скопирую этот текст, ставь, ну, вирусное вот это вот сообщение. Я начала от этих людей, которые это пишут, на полном серьезе я от них отписываюсь. Ну, то есть я ставлю отписаться и я больше не читаю их новости. Почему? Люди, которые бездумно это делают, у них полностью отсутствует критическое мышление. То есть они верят тому, что написано в средствах массовой информации. Средства массовой информации нас так приучили, они не виноваты. Это Советский Союз, отголоски газета, журналы, телевидение, то, что написали где-то на какой-то доске объявлений, то есть Facebook является точно таким же авторитетным средством массовой информации. Кто-то написал, значит, я в это верю. Еще раз говорю. Мне не верьте, себе не верьте. Через критическое мышление это пропускайте. Делайте какие-то выводы. И да, я там написала такое пост что эти люди, блин, завтра пойдут выбирать президента. Люди без критического мышления завтра пойдут выбирать президента. Ну, блин! И что мы хотим получить в итоге? Имеем то, что мы заслужили, исключительно. Учитесь сами критически мыслить, проверить информацию, пропустить ее через что-то другое, включите ум и подумайте, как это работает на самом деле. Критики подвергните это. Критики не в том смысле, что ты дурак, это а не прав, прав кто-то другой, а критики, что примите, что такое тоже может быть, и может быть что-то другое. И не слушать учителя, это неправильно. Учитель дает тебе знания. И можно сказать, вот это Василиса Ивановна... Слушать и слушаться. Да, слушать и слушаться. Вот это Василиса Ивановна, может быть, ошибается в этом вопросе. Тут мое мнение такое, папина мнение такое, Василиса Ивановна такое. Подумай, как, что тебе будет помогать в жизни. Задайте ему этот вопрос, пусть ребенок примет решение. Но Василиса Ивановна знает лучше всех математику. И может объяснить ее. Она знает математику лучше мамы, она знает математику лучше папы, лучше тебя. Поэтому учимся у Василисы Ивановны. Каждый имеет право на ошибки. Принимайте ошибки других людей. Так, как вы предлагаете уроки делать? Есть шанс катиться в поверхность. Я об этом уже говорила про свою дочку, нанимайте учителей, таких, которые им будут интересны. Нет у вас возможности учителей нанимать? Окей, ищите вместе с ребенком дополнительные уроки в игровой форме в интернете. Огромное количество этого всего. Сама лажу по таким сайтам. Получаю море удовольствие. Есть математика развлекательная, физика развлекательная, химия. Уроки русского языка, чтение и так далее. На любой возраст, на любой вкус можно найти что-то интересное, приносящее удовольствие. Легко-легко.